выдохе просто расслабьтесь и снова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 И вы чувствуете, как ваши нижние конечности погружаются в тепло этой воды. Успокаивающее тепло воды, которое заливает ваши ягодицы, пах, внутреннюю сторону бедер, подбирается к копчику.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 выше пупка к солнечному сплетению ощутите как вода уже наполовину покрыла ваши руки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 все. шейные позвонки, вода уже у подбородка, он погружен в воду.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 поднимается по вашему лбу, смыкается над макушкой, и ваша голова становится все меньше и меньше. Позвольте воде, наконец, сомкнуться над вашей головой.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 свое сознание прямо в эту комнату, покрытую водой, в пространство, которое эта вода занимает в комнате. Как пространство, занимаемое этой комнатой, покрыто водой.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 судьба и есть отражение сотворения совместного с огромным разумом. Мы творцы, мы наделены божественной силой. Любите себя настолько,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 убеждения в вашей жизни, которые больше вас не поддерживают.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 энергией. Они становятся настолько привычными,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 Кем вы больше не хотите быть? Как больше не хотите действовать? Какой выбор больше никогда не будет вами сделан?